Здравствуйте, меня зовут Владимир Ермак, я специалист по оказанию первой помощи, инструктор по тактической медицине. Сегодня мы с вами поговорим об устранении жизнеугрожающих состояний. Мы сейчас с вами рассматриваем действия гражданского человека в прифронтовом городе. Поэтому то, что я сейчас рассказываю, оно немного отличается от э, стандартных алгоритмов оказания первой помощи и, конечно же, отличается от оказания первой помощи на поле боя. Итак, еще раз повторяюсь, первое, обеспечение собственной безопасности, второе, обеспечение безопасности пострадавшего, третье, контроль кровотечения Четвертое – контроль дыхания. И пятое – уже дальнейшее оказание э, помощи перевязки, терморегуляции, подготовка к эвакуации. Но конкретно в нашем случае мы будем рассматривать, что мы ждем скорую помощь, прибытие скорой помощи. Не надо прыгать выше головы, не надо, если вы не знаете, что делать, если вы не уверены в своих навыках э, проводить там чуть ли не операции на месте происшествия. Итак, первое, мы убедились в собственной безопасности, если раненому что-то угрожает, мы его оттащили в безопасное место, в первую очередь оттащили его в безопасное место, таким образом мы обеспечили безопасность его и, еще раз повторюсь, безопасность себя, и потом уже устраняем кровотечение, даже если у него фонтаном кровь хлещет, схватили, отбежали, спрятались, работаем если это какой-то единичный прилет э, какое-то такое происшествие которое не имеет своего распространения во времени то первое что мы делаем устраняем угрожающие жизни кровотечения проводим осмотр пострадавшего первичный осмотр заключается в том что мы подошли видим лужа крови вокруг руки вокруг ноги непосредственно работаем вот с этим, с этой лужей крови если видимых нету повреждений то мы начинаем осмотр: голова, шея, грудь, живот, руки, ноги переворачиваем пострадавшего, осматриваем спину. Не забываем осматривать ягодицы, потому что на самом деле ранения довольно серьезные, кровотечения сильные и опасные для жизни. Принципы наложения жгута. В стандартной гражданской первой помощи мы жгутом вообще пользуемся очень-очень редко, очень избирательно только в случае прям вот когда фонтаном реально кровь хлещет либо когда травматическая ампутация мы просто оказываем остановку кровотечения путем давления на рану взяли себя футболку сняли там какой-то шарф еще что-то валяется рядом какая-то тряпка если есть перевязочный пакет вообще хорошо вскрыли надавили держим ждем прибытия скорой помощи а, обязательно не забываем его перед этим вызвать если у нас э, есть необходимость накладывать жгут. Э, военных мы учим жгуты накладывать всегда максимально высоко, максимально туго. Э, в случае, даже если вы гражданское лицо, но это какой-то прилет, руководствуйтесь теми же самыми правилами ничего страшного не случится скорая приедет не потеряет э, пострадавший руку от того что у не очень долго жгут был наложен всегда накладываем жгут максимально высоко максимально туго В случае руки это прям вот практически подмышку, э, как можно выше В случае ноги это прям вот папаховой складке, прям вот максимально максимально вот э, высоко объясняю почему может быть такое, что вы видите кровь э, хлеща, допустим, с руки вот здесь, и вы наложили жгут, х, несмотря на то, что здесь две кости, там медики поймут, можно здесь наложить жгут, и замечательно он останавливает кровотечение. Но вы не видите другие осколки, где они? Они могут быть выше где-то. Вы здесь кровь остановили, а здесь осколочком пробито. Э, пока человек на шоке, пока боль... У него мышцы спазмированы и кровь может не идти потом вы прекратили оказывать ему помощь переключились на другого раненого либо этого оставили в покое там загрузили куда-то до прихода скорой помощи а он расслабился и потек поэтому максимально высоко максимально туго более подробно конечно все это изучается на курсах в рамках одного ролика мы с вами этого не коснемся следующее что необходимо делать после того как вы остановили кровотечение вы проверяете дышит ли у вас пострадавший дыхание проверяется таким образом что лежит у вас человек на спине вы открыли ему рот Посмотрели, нет ли там инородных предметов, потому что может быть такое, что он упал лицом в пыль, взорвался снаряд, где-то что-то, дом обрушился, человек упал, проехался, вдохнул в себя, какие-то камни, какая-то пыль, грязь, что-то у него очень во рту может быть, либо кровь, либо разрушенные ткани, вы освободили, после этого нагнулись ухом к его рту, слушаете, ощущаете его дыхание кожей и Параллельно смотрите на грудную клетку, есть ли экскурсии грудной клетки, если движение, дышит ли человек. Если человек дышит, то э, вы его просто переворачиваете в боковое положение, это тоже все на курсах объясняется, и оставляете до прихода скорой помощи, наблюдайте за ним, чтобы он дышал, чтобы он не кровил. Если он не дышит, то вы уже проводите сердечно-легочную реанимацию. Это тоже все объясняется на курсах. В рамках ролика мы этого с вами не коснемся. Самое главное, что вы должны помнить, немаловажный момент, убрать лишних зевак, убрать панику. Не паниковать самому, успокоить пострадавшего, успокоить вокруг кричащих людей обязательно проследить над тем, чтобы была вызвана скорая помощь. Очень часто бывает такое, что все вокруг суетятся, каждый думает, что скорая вот-вот приедет, но при этом никто ее не вызвал, потому что все думают, что вызвал рядом стоящий человек, а не вызвал ее никто. А на этом мы с вами ролик закончим.